Доброго времени, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. С вами снова сегодня Екатерина Клопенко, и я буду рассказывать вам о своих впечатлениях, о книге, которую я прочитала совершенно недавно. Автор данной книги Дэвид Аллан, и называется она «Как привести свои дела в порядок». Итак, в чем фишка вообще вот этой книги и идеи самого Дэвида Аллана? Все дела, которые у нас существуют, да, Начиная от того, что нужно кому-то позвонить, нужно что-то приготовить, нужно куда-то сходить, нужно что-то оплатить, и, ну, бесконечно, да, какие-то смски, какие-то цифры, писульки, записки и так далее, да, все это держится в нашей голове. Так вот, Дэвид Аллен изобрел систему. И очень подробно описала ее в своей книге, да, э, как э, все вот эти вот входящие элементы, да, все входящие дела, вся входящая информация э, будет распределена таким образом, чтобы она не забивала вот в данный момент вашу голову. Я взяла для себя лично э, несколько, э, скажем так, э, не то что методов, да, а несколько пунктов, которые для меня оказались очень-очень актуальны. Итак, что же, что же конкретно я взяла лично для себя? Итак, так называемый метод Inbox, то есть метод коробки, метод складывания да, в коробке. Дэвид Аллен предлагает всю входящую информацию, которая поступает к вам в данный момент, складывать в Какую-то коробку, в определенную коробку. Что это значит? Если это физическая да, информация, ну, как физическая информация, которую вы можете потрогать, да, вы можете завести действительно самую обычную натуральную коробку, поставить ее в каком на каком-то видном месте, да, и все, что к вам приходит в данный момент, физическое, да, вы просто складываете в эту коробку. Например, вышли домой, вытащили из почтового ящика свою почту, не разбирая эту почту, просто ложите ее сюда в коробку дальше вам позвонили кто-то да и говорит допустим перезвони там по такому-то номеру там тогда-то тогда-то тогда -то». ты это записываешь на какой-то бумажке да и естественно ложишь ее в эту коробку дальше я не знаю возможно какие-то у вас блокнотики планер Множество, да, разных там, какие-то буклетики там приходят. То есть, все, что физическое, вы можете положить вот именно в эту коробку. В этой коробке оставляем. Дальше, если это, допустим, какие-то смс-ки, информация по вайберу, по ватсапу, по Telegram, например, да, вы можете точно также завести э, или скачать, да, какой-то... Э, инбокс, скажем так, да, или какую-то папку в своем телефоне, в своем смартфоне и туда скидывать ту информацию, которая вам приходит, допустим, по каким-то смс-мессенджерам, да. Точно так же «позвони мне тогда-то», «запиши вот это», то есть вам пришла смс, вы ее туда отправили». Причем вся фишка заключается в том, что вот когда к вам пришла вот эта вот информация, да, извне, вы ее сейчас в данный момент не обрабатываете, да? ну, конечно, за исключением того, что это нужно сделать прямо на да, ну, там, помощь какая-то и так далее. Конечно же, это исключается, да. То есть вся внешняя информация, которая приходит к вам, вы ее упаковываете в коробках. В коробке в смартфоне, в коробке физической, да. И, допустим, в коробке э, электронной. да, Если, э, допустим, у вас есть ноутбук, компьютер, неважно, какая-то информация к вам пришла. Например, вы посмотрели какое-то интересное видео, и у вас пошли какие-то... Вы понимаете, что оно вам нужно, это видео, что вы с ним будете делать в данный вот момент сейчас. Да, какие-то есть мысли, но я вам советую скопировать ссылочку и в виртуальную папку Inbox отправить данное видео. Увидели какую-то красивую, допустим, картинку, да, вы сделали ее скриншот и отправили опять же в «Инбокс». Очень интересный, хороший материал. Какие-то курсы, какая-то информация, да, необходимая. По, допустим, по e пришло какое-то письмо, то есть вы все вот эту данную информацию скидываете вот в этот инбокс, виртуальный инбокс на вашем компьютере. Какая большая, какой большой плюс вот всей вот этой информации, которая приходит к вам из изменить, и вы ее собираете в одном месте? Во-первых, она у вас не будет разбросана где попало, да. Если, допустим, это ноутбук или компьютер, да, очень часто мы делаем... Так, мы все сохраняем на рабочем столе, и наш иногда рабочий стол становится просто полем битвы, да, просто вся, вся, вся возможная информация, и когда вы начинаете что-то искать, вы просто начинаете путаться, это уже отработано, это не отработано, это вести почему-то для чего-то, в общем, вот таким вот образом, да, или, например, бывает так, что вы приходите домой, или давайте так, я когда работала на земле, мне очень часто звонили мои консультанты, да, и просили, «Кать, запиши, пожалуйста, заказ для того, чтобы его оформить», да, потому что в тот момент, когда я работала, еще не у всех были компьютеры, и все приходилось делать мне самой конкретно. И очень часто бывало так, что, ну, нет у меня под рядышком, да, мои тетрадки под заказы. Я писала на каких-то листочках, и когда нужно было делать этот заказ, этого листочка я не могла найти, вот хоть убейся. А если бы я положила бы его вот в этот инбокс, скажем так, да, в эту коробку, то, естественно, я понимала, все, что мне пришло откуда-то, оно находится именно здесь, вот в этой вот коробке. Да? То есть э, для того, чтобы мне найти мою информацию, я просто должна залезть в эту коробку. Вот это вот очень удобно. То есть вся информация, которая к вам поступает из ДНИ, да, вот в данный момент, допустим, у меня может находиться в трех местах. Да? Это в коробке физической, которая находится у меня дома, в моем смартфоне и в моем ноутбуке. По-моему, это очень удобно. Что вы будете делать дальше? Дальше вы выберете время, да, в какой момент вы будете разбирать свои виртуальные или невиртуальные коробки. Каким образом? Когда вы открываете свою коробку, вы начинаете э, доставать одно дело за другим, не выбирая, просто доставать одно дело за другим. И что с этим делом делать? Вот вы его достали, да, Там, я не знаю, счет за квартиру, например, да, тот же самый. А если вы смотрите, да, на этот счет и а, вы понимаете, что а, это дело, да, вы можете сделать в течение двух минут, значит, вы его прям берете и в течение двух минут тот же делаете, да. А, например, у вас есть мобильный банк подключен, да, и вы можете действительно набрать свой интернет-банкинг, ради бога, и... Две минуты, ваш счет оплачен. Все, без проблем. Если вы понимаете, что в течение двух минут вы не можете сделать это дело, вы его откладываете и записываете в список ожидания. Это понятно. Дальше, если вы достаете, например, какой-то рекламный буклет, и смотрите на него, и понимаете, что, в общем-то, это мусор, то есть он вам не нужен, да? то есть мусор, вы выкидываете его, сразу же выкидываете и забываете об этом. Если вы видите что-то там интересное, какую-то рекламу, понимаете, что, возможно, когда-то вам это пригодится, вы откладываете в другую коробку, коробка, скажем так, когда-нибудь пригодится, да, вот можете так ее назвать, в конце концов, или коробка ожидания будущего, но неважного, да, что вот в эту коробку. То есть смысл сам понятен. Выбирая время да, для разбора коробки, вы таким образом все это делаете. И точно так же на ноутбуке, и точно так же на телефоне. Дальше, что мы делаем вот со всем вот этим вот остальным? По поводу коробки, которая нам, в общем-то, не очень важна, да, пусть будет лежать на будущее, да, вы ее должны разбирать хотя бы, ну, раз в неделю для того, чтобы... То, что мы откладывали, возможно, пригодится, да, можно было потом выкинуть в мусор. Скорее всего, что кое-что или многое из этого в итоге уйдет в мусор. Возможно, что-то перейдет в коробку, вернее, в список ожидания, да. Это понятно. Теперь берем список ожиданий. Что делаем со списком ожидания? Вот здесь мы начинаем расставлять приоритеты, да, как я вот в предыдущем своем видео по тайм-менеджменту рассказывала. То есть мы расставляем приоритеты выполнения данного задания. Да, и э, по возможности вписываем свой планер, когда мы готовы выполнить данное задание, когда мы не готовы, когда мы его перенесем на следующую неделю и так далее. То есть вот я взяла, в общем-то, вот основную первую часть. Мне она прям очень приглянулась из этой книги. И э, вот уже несколько дней я дан, э, данный метод использую. Вы знаете, очень-очень удобно. Не нужно держать в голове э, множество информации, да, чтобы что-то где-то не забыть. То есть все, что ты можешь забыть, все находится в данной коробке. И если вечером, да... Э, ты садишься, вот целый день, день ты скидывал сюда а входящую информацию, да, а вечером ты садишься, разбираешь ее и раскладываешь. По-моему, очень удобно, то есть не нужно держать в голове, что тебе нужно оплатить счет, что тебе нужно кому-то позвонить, что тебе нужно что-то записать и так далее. По-моему, ну просто...